Всем привет. На связи Андрей Меркулов. И сегодня обсудим с вами очень важную новость, то что правительство запретило посуточную аренду. Именно с такой новостью прошли заголовки СМИ. И в сегодняшнем видео разберемся, что же, собственно говоря, произошло. Разберем конкретные законодательные акты, рассмотрим конкретные постановления. И, ну, забегая вперед, сразу скажу, что на самом деле сдавать можно. Все в порядке. И разберем конкретные примеры, что будет с арендой, что будет с доходной недвижимостью, которую вы купили в ипотеку, можно ли пилить, нельзя пилить. И в конце я поделюсь своим алгоритмом. Поэтому, если эта тема вам актуальна, как обычно, ставим лайк, авансом, подписываемся, нажимаем колокольчик. Обязательно делимся своим, и мы пишем любой комментарий под этим видео. И поехали! Итак, новости разразились э, заголовками, то, что Медведев якобы запретил посуточную аренду. Речь идет о постановлении номер 1417 от 7 ноября. Соответственно, вы его также можете найти, э, почитать. И на самом деле тут очень простая вещь. Все постановления и все законы умещаются на одном листочке. Очень важно, то, что есть некое строительство что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Как обычно мы не стали разбираться, точнее СМИ не стали разбираться и просто написали, что запретили посуточную аренду. Но еще есть одно важное дополнение в жилищный кодекс о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. То есть есть правила пользования жилыми помещениями и вносятся изменения. Соответственно жилое помещение может быть использовано проживающим в нем на законных основаниях гражданами, для осуществления профессиональной деятельности и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные интересы других граждан. То есть, в этом постановлении явно сказано, что ты можешь заниматься предпринимательской деятельностью. Почему, откуда оно вообще появилось? А появилось оно, ребята, благодаря федеральному закону, который подписал президент Путин 15 апреля 2019 года. Это 59-й закон, который внес изменения в жилищный кодекс. И он дополнил очень простую фразу, то, что после ну, условно жилое помещение в многоквартирном доме не может быть использовано для предоставления гостиничных услуг. Итак, мы имеем следующее. То, что если у вас есть жилое помещение, то есть первое допущение, и второе – это гостиничные услуги, гостиницы. Соответственно, кто попадает под этот закон? В первую очередь, это действительно гостиницы, которые оказывают полноценные гостиничные услуги, и второе – это хостелы. Чем отличаются хостелы от обычных жилых помещений? Давайте сразу с этим разберемся. Значит, хостелы, а, -первых, давайте так, поскольку мы начали, как это, знаете, а, есть очень хорошее правило. То есть ты можешь использовать экспертное мнение там, любого человека, там, меня, там, еще кого-либо, у которого есть свои мысли по этому поводу. Но самый простой вариант это взять и почитать, а что же написано на самом деле в законе. Это первый шаг. И второй шаг... А какая судебная практика будет по этому закону. Именно это имеет значение, и больше ничего. Ничто сказал Андрей, Николай, Мила или Наташа, это не имеет, по сути, ничего общего с тем, что написано в законе и как трактуют это суды. И поэтому все, что здесь сказано, это личные мысли. Я поделюсь с вами именно своей стратегией, как я планирую действовать, исходя из всех этих условий. Итак, мы с вами определились. Первое. То, что проблема касается именно жилых помещений. То, что есть гостиницы и хостелы, которые запретили. И второе, то, что касается ли это квартиры, которые, к примеру, вы взяли в субаренду и пересдаете. Либо квартиру, которую вы купили, распилили, согласовали перепланировку и сдаете по студиям. На самом деле, существенное отличие, и об этом говорят очень многие эксперты, то, что сдача изолированного помещения в наем регулируется гражданским кодексом. 35-й главой гражданского кодекса – и договором найма, то есть когда вы сдаете изолированное помещение, не по койкам, хоть в посудку, хоть как хотите, хоть длительную, это совершенно другие отношения, к этому э, это постановление не имеет отношения. Второе, что нужно точно понимать, то что определение гостиниц и хостелов дано в постановлении правительства Российской Федерации номер 158 от 16 февраля 2019 года. Я понимаю, цифр на самом деле много, я дам ссылки и описание всех постановлений, точнее название их, я дам а, под этим видео в Ютубе. Вы сами сможете посмотреть, и я крайне рекомендую вам это сделать, потому что, как мы уже определились, одно дело это послушать эксперта и а, делать свою стратегию на основании его выводов, другое дело найти в себе силы и сделать свои выводы. Потому что а, очень много людей говорило, то, что вот закон Хаванской, то закон Хаванской, все. Но, ребят, если посмотреть то, что по сути федеральный закон, это одностраничный документ. Вы его вообще читали? Вы смотрели его? Это первое, с чего стоит начинать любые гипотезы. Это посмотреть, а что, собственно говоря, написано. Вернемся к тому, то, что мы определились, если вы сдаете изолированные помещения, комнаты, студии, в э, посудку или в длительную, это регулируется договором найма и гражданским кодексом. Занимайтесь, потому что в постановлении правительства написано очень четко – осуществление профессиональной деятельности можно. То есть хотите – занимайтесь. А Второе. Смотрим постановление правительства, которое дает определение, а что же такое гостиница и что же такое хостел. Самое интересное, что хостел это вид гостиницы, который включает в себя многоместные номера, но не более 12 мест в одном номере, помещения для совместного использования гостями, не или, а и помещения, гостиные, холлы, комнаты для завтраков, общая суммарная площадь которых должна быть не менее 25% от площади всех номеров. Понимаете? То, что мы за счет этого только понимаем, что вы уже не хостел. И вы можете просто посмотреть на свою недвижимость доходную и просто посмотреть, попадаете ли вы под это определение или нет. Следующее определение – это гостиницы. Да? То, что вообще в постановлении правительства гостиницам присваиваются звезды. И для каждого вида звезд у есть определенные требования. Но в общем виде гостиница – это средство размещения, имущественный комплекс и так, далее, и так далее, которые предоставляют услуги размещения, услуги питания, имеющие службу приема, а также оборудование для оказания дополнительных услуг. И далее мы читаем, собственно говоря, но по факту, если вы, если у вас нет службы приема, если у вас нет доп. услуг, если вы кроме сдачи в субаренду ничем не занимаетесь, в принципе, на самом деле, вы ничего не нарушаете. Итак, ребят, резюмируем, субаренда изолированной квартиры. Подпосуточную сдачу. То есть, если вы снимаете и в посудку, размещаете на РНБИ, на букинге, никаких вопросов к вам не будет, потому что ваши отношения регулируются гражданским кодексом главой 35 и договором ЭМА. Второе. Если вы занимаетесь распилом своей собственной недвижимости. Пожалуйста, не нарушайте права других граждан. Если перепланировка, она должна быть законной. Не размещайте мокрые точки над жилыми. Старайтесь брать первые этажи. В конце я дам свой алгоритм, который я которому я следую, который учитывает не только текущие изменения, но и все последующие возможные изменения, которые, возможно, будут в будущем. Да? Потому что мы видим, что законодательство меняется, это тоже надо учитывать. Не попадайте под классификацию гостиницы хостелов. Смотрим постановление. От 16 февраля 2019 года номер 158. Читаем его, не ленимся, да. Если здесь два листочка, то там чуть-чуть побольше. Просто возьмите и прямо после просмотра наших видео на канале, всех видео на канале, естественно, да, идете и читайте о гостинице. Платите налоги, пожалуйста. У нас есть отдельный обзор: какие налоги платят предприниматели, которые сдают квартиры в субаренду и которые сдают свою собственную недвижимость. То есть, во втором случае, самозанятые, либо упрощенка. В первом случае, если вы занимаетесь посуточным бизнесом, например, у нас было хорошее видео с Анной Мирошниченко «Посуточный бизнес в центре Москвы», то в этом случае это как раз упрощенка и в целом тоже рекомендую это видео посмотреть. Итак, в завершении мой алгоритм, как я действую, исходя из всех вот тех, тех той информации, которую мы с вами сегодня узнали. Первое, если у вас квартира, если я буду брать квартиру, то я не нарушаю права других. То есть если это перепланировка, она должна быть абсолютно законной. Второе, вот эта штурмовая конструкция на самом деле лучше сейчас апартаменты, чем жилая недвижимость. То есть смотрите, в постановлениях и в законах сказали, жилая нельзя гостиницы. Значит, мы можем работать с двумя параметрами. Перестать быть жилым или перестать быть гостиницей. У вас вариантов целая куча, мой выбор это апартаменты. Очень неплохие варианты в Москве, дешевле 4 миллионов рублей, которые отлично подходят под посуточную аренду и находятся в 5-10 минутах от метро. Если вам эта тема актуальна, во-первых, напишите в комментариях под этим видео, мы выпустим специальный выпуск, где покажем конкретно эти объекты, которые уже ребята купили и расскажем, как можно сделать это самостоятельно. Если вы хотите, чтобы вам помогли, у меня есть контакт в профиле в Инстаграм, можете зайти по ссылочке, там есть раздел "Мои подрядчики", и там есть контакт ребят, которые помогают как раз с такими объектами. Для того, чтобы связаться со мной, вам необходимо найти, во-первых, меня зайти в Инстаграм, найти Эндрю Меркулов и не забудьте нажать кнопку подписаться, То есть я вам покажу, как это выглядит, то есть нажать «Вы подписаны», после этого напишите мне в директ, то есть просто нажимаете кнопочку «Написать» и свяжитесь со мной, пишем «Привет, меня интересует такой-то вопрос, хочу стать, хочу найти инвестора для своего проекта, либо хочу наоборот куда-то инвестировать, помогите подобрать».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 и уже обсуждаете то, что вам конкретно нужно. Хорошо, сделайте это прямо сейчас, найдите, если вам необходима помощь от нас, напишите. Если брать недвижимость, то в моем случае сейчас это апартаменты, потому что в этом случае любая перепланировка, кроме сноса наружных стен, да, то есть внутри вашего вот этого объекта, она в принципе законна. Да? Но опять же соблюдаем нормы смотрим, что можно. Что касается распила, значит, мы здесь точно должны понимать, если вы берете какое-то помещение, допустим, это даже апартаменты, пилите, ну давайте возьмем жилое, потому что в этом случае вы берете помещение со свидетельством, пилите его на студии, например, и в этом случае, если вы распиливаете, вы получаете больший доход, вы должны точно понимать, что снижается ликвидность. То есть вы не сможете быстро выйти из этого объекта, но она не падает до нуля, потому что у меня был пример, трехкомнатная квартира была, поделена на 6 комнат, причем не вся планировка была узаконена на, на этапе продажи, и пришел покупатель, который во-первых решил эту планировку узаконить самостоятельно, у него была вторая ипотека, и в целом даже такие огромные объекты, они тоже продаются, да, 6-комнатная квартира э, в Подмосковье была продана, поэтому распил, он поднимает доходность, но снижает ликвидность, и вы всегда, выбирая объект, должны об этом тоже думать. И наконец, субренда под посуточную аренду. То есть, если вы снимаете квартиру, а не берете в ипотеку, то в этом случае вы сможете взять просто больше объектов на те же деньги и, и получите больше дохода. Если это видео оказалось вам полезным, ставим лайк, подписываемся, читаем постановление правительства и пишем в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какая стратегия, на ваш взгляд, самая интересная, самая доходная. И Увидимся в новых видео.